Я — Павла Татьяна Константиновна, водитель автобуса категории «Д». Вожу автобус с 2014 -го года, пришла в «Петеравто» в мае 2014 -го года и до сих пор работаю. Работала на развозке изначально, на «Газели», на «Пазике», на «Крафтере», на «Кавзике». И вот последние года два работаю на «Влаговусе». Ну, удобен управление, Здесь гидроусилитель. Коробка-автомат. Хотя это для меня было бы, если вообще ручка была, было бы интереснее. Всегда хотела на большом автобусе работать, на большой машине. сыграла в куклы, а вот пришло осознание, на сколько, может быть, 16 лет, что хочу за руль в большую машину. У меня есть маленькая моя, но это так, это не то. Это не тот руль, который здесь. Пошла в 2010 году, сдала на права сама, на категорию «Д». Не сейпичина для Курска. В Питере это уже нормально. Приехала в командировку. С чего-то надо начинать. Ну, как реагирует? Показывают. Ну, вот так. Да так, в принципе, ничего такого не говорят. Удивляются, улыбаются, и все. На а ребята вот видят, тоже где-то пропустят, где-то. Ну, не все, конечно, но пропускают иногда. Мне город нравится. Необычный город, вот эти вот горки вверх-вниз. Маленькие дома, тут же большие дома. Интересный город. Женщина и мужчина. Как бы голову. Разницы-то нету.